В Майами в Саньял Медицинсента я обычно концентрируюсь на двух госпиталях Джексон Норт и Майами центр и практически это однозначные госпиталя, то есть уровень уровень оказания медицинской акушерской помощи везде достаточно высок. В Соединенных Штатах существует система аттестации госпиталей. Все госпиталя, без исключения, через определенный период времени проходят обязательную аттестацию. То есть, практически основные показатели, материнская заболеваемость, чистота госпиталя, неотложность оказания медицинской помощи и так далее, оно практически во всех госпиталях на достаточно серьезном уровне. Что касается Jackson North, я, честно говоря, очень удовлетворен этим госпиталем, поскольку э, очень хорошая анестезиология. 24 часа в сутки дежурят анестезиологи, которые имеют огромный опыт употребления эпидуральной анестезии, других способов обезболивания родов. То есть в этом плане они абсолютно уникальны. Очень хорошая общая акушерская помощь и э, э, достаточный уровень NICU, чтобы оказать помощь практически любому ребенку.